Замок Святого Ангела, или Сант-Анджела, находится в Риме, на берегу реки Тибр. Это высокое здание, похожее на цилиндр или на широкую башню. Через реку к замку ведет красивый древний мост, украшенный скульптурами ангелов. Строительство этого сооружения началось в 135 году, и закончилась в 139 году нашей эры по заказу римского императора Адриана. Выглядел замок в те далекие времена совершенно по-другому. Император Адриан строил себе мавзолей-гробницу для своего будущего захоронения и захоронения всех членов своей семьи, а затем и других последующих императоров. Поэтому первоначальное название этого сооружения – «Мавзолей Адриана» или Печальный замок. Это было роскошное здание, облицованное белым мрамором, на вершине которого возвышалась скульптура императора в виде бога солнца Гелиоса. Последним в Мавзолее Адриана в 217 году был захоронен император Каракала. После этого Печальный замок стал собственностью римских пап. Они использовали его для защиты от варварских набегов. В 410 году мавзолей был захвачен древнегерманским племенем визготов. Варвары рассеяли прах всех императоров по ветру, а саму гробницу разграбили. С наступлением тяжелых времен мавзолей Адриана перестраивали и все более укрепляли. В XIV веке римские папы превратили его в неприступный замок-крепость с крепостными стенами и соединили с Ватиканом укрепленным коридором, называемым Пасетто. Затем император Аврелиан пристроил его к другим крепостным стенам, окружающим и защищающим Рим, таким образом сделав его важным стратегическим военным объектом. В замке имеется дворик ангела, который вы сейчас видите. В нем стоит мраморная статуя архангела Михаила. Эта скульптура XVI века сделана Рафаэла. До 18 столетия она находилась на вершине замка. Название «Замок святого ангела» связано с архангелом Михаилом. В 590 году во время эпидемии моровой чумы папа Григорий Великий увидел на вершине крепости архангела Михаила, вложившего меч в ножны. Это означало конец ужасного бедствия, а замок стал называться санта анджело Большой вклад в реставрацию замка Санта-Анджела и Ватикана внес папа Александр VI Борджи. Именно при нем были созданы многие настенные и потолочные рисунки. Занку святого ангела около двух тысяч лет, и он, естественно, неоднократно перестраивался, поэтому внутренние помещения относятся к разному времени. Но в общем плане с эпохи Ренессанса и до наших дней его облик и планировка почти не изменились. В замке имеется зал правосудия, в котором проводились заседания суда. Также тут есть библиотека, зал сокровищ, секретный архив и апартаменты разных пап, правивших и живших здесь в разное время. Замок был неприступной крепостью Ватикана и внушал римлянам всю безграничную мощь святого престола или папского престола и являлся неотъемлемым атрибутом папской власти. Многие римские папы выбирали Сант-Анджело своей официальной резиденцией. Сейчас вы видите личные покои одного из них. была в замке и тюрьма. Именно в ней в заточении находились две итальянские знаменитости. Первый – это Джорджано Бруно, знаменитый итальянский ученый, философ и поэт, который затем был сожжен на костре как еретик. Второй узник – это Бенвинуто Челлини, итальянский скульптор, ювелир, живописец, воин и музыкант. Папа Александр VI Борджиа обустроил в замке дворик, в котором проходили театральные представления специально для него и его семьи, а также совершались пытки и казни, при которых папа обычно присутствовал лично. Этот огромный коридор, который вы сейчас видите, предназначался для конной стражи. На самом верху замка Святого Ангела находится терраса, над которой возвышается огромная скульптура Архангела Михаила. Сегодня замок сан анжела является военно-историческим музеем, одним из самых посещаемых в Италии. Также он служит ярким напоминанием о былом могуществе святого или папского престола. С верхней смотровой площадки замка святого ангела открываются великолепные виды на Рим.